Добрый день дорогие друзья и зрители нашего канала Сочи ЮДВ С вами Вячеслав Хочу сделать такой повторный обзор поселка Поселок у нас под названием Графский На сегодняшний день застройщик дает скидку на один из домов один из этих, я бы даже сказал, прекрасных домов. Ну, вот как у нас говорит Иван Колосов на канале, позвольте мне сегодня быть в очках. Да, у нас очень яркое солнце. Давайте поделюсь всеми нашими красотами. Вот такие виды на море, виды на зелень. Как видите, у нас все зеленеет. Туи уже прижились, уже дают... Ну, Начинают расти, прижились Застройщик, когда высаживал их Боялся, что будет Отторжение, но, как вы видите Все идет Так скажем, своим чередом вот, Концепция Самого поселка, есть видите Полностью закрытый поселок Все в одном стиле Вот это у нас все в дагестанском камне От застройщика Также есть дом Сейчас по акции с ремонтом и вот на такой, скажем, свободной планировке делается 10% скидка от общей стоимости. Сейчас на этот дом у нас акция. 200 квадратных метров со свободной планировкой. Дома полностью монолитные, с блочным заполнением. У каждого дома свой бассейн, также и здесь. Здесь. Вот такой бассейн, подогреваемый, все дома газифицированы, все коммуникации центральные, 200 квадратов. Как ну, По такой свободной планировке делаем здесь кухню, здесь у нас свободная зона, можно сделать гостиную, кухню продолжение, здесь у нас гостевой санузел, здесь рабочая зона, какой-нибудь кабинет. Ну и наверху делаем свободные две комнаты, можно три, но я бы сделал здесь две. Разделение. Здесь делаем гостевой, уже свой санузел. Вот, э, вот такую одну зону спальни с выходом на балкон и видом на море. И на зелень. И вторая у нас э, спальня вот с выходом именно на зелень. Что даже больше, скажем так, для тех, кто живет в Сочи, для них больше <смех> вот такая зона нравится, чем ну, то же самое море. Конечно, кто поначалу приезжает, тем море нравится. Ну, потому что нету ну, во всех регионах море. Те, кто приезжает из дальних регионов, для них море, конечно, первоочередно. Но когда они уже здесь поживут, им уже хочется вот такого уединения. Вот вот такой балкончик прям ставишь здесь а, мебель ротанговую и отдыхаешь. Чашечка кофе С булочками Отсюда у нас восточная сторона Получается восход вот. Ну и третий балкон Также Здесь уже у нас Получается выход и на море И на зелень вот. Все дома уже стоят на кадастре Под каждым домом От с половиной соток Профиль в доме весь рихау. Один из лидеров. Ну и также третий этаж отжал у нас мансарда. Здесь также обустраиваться. Ну там а, зону можно. Лаунж-зону, зону отдыха, детскую. Вот. Не устаю повторять. Вот такой у нас вид также и здесь. какой у нас гость летает улетел вот такие дома по 200 квадратных метров дома есть и по 180 квадратных метров есть у нас здесь дома по 340 квадратных метров любые площади в этом поселке есть Есть и с большим участком Также можно договориться С, собствен... ну, с застройщиком Чтобы вам сделали здесь отдельно баню ну, Здесь в доме можно В принципе снять очки Но Можно сделать баню Причем одному из покупателей С покупательниц уже Такое решение сделали Она хотела баню Ей на территории делают баню она не хотела бассейн, но сделали И хотела баню, мы сделали Ну не мы, застройщик Ну по территории здесь а в продаже еще дома есть Поэтому также можно обращаться к нам в компанию вот, Телефон вы видите у нас на экране вот, Дома есть и большие площади Вот 180 квадратов, 200 квадратов Там у нас три дома идут с большими площадями У каждого дома свой бассейн Зеленые насаждения, везде туи, где-то апельсиновые деревья, у кого-то вот в принципе такие пальмы, везде брусчатка. Все коммуникации. Отдельно зона бойлерный. Вот такая как раз давайте покажу. Здесь все коммуникации проведены. Бойлерная, двухконтурные котлы, электрические счетчики. Система управления бассейна Очищение, газовый счетчик ну, Вот оно, такое, как принято говорить Сердце дома Ну и вот такие у нас виды Вот такие наши ребята Это вся компания ЮДВ Обращайтесь к любому из них Ну не вся да, компания Это даже не 25% Это все даже наши ребята Ну вот смотрите Видите, у нас еще и снежные горы видно так что продажи пока есть застройщик готов делать скидку для нашей компании он делает определенные такие так скажем подарки поэтому можете обращаться в принципе если дома понравились вы можете приехать с нами садиться за стол переговоров с застройщиком и тут ну, цена будет обговариваться ну чтобы так сказать, отойдем от канонов. Обычно я цену не обговариваю. Здесь у нас на сегодняшний день по акции точка входа, ну, это самый такой по акции домик с ремонтом 37 миллионов. Вот. Он уже с ремонтом 180, 179 квадратов. И, в принципе, уже можно заезжать и даже жить. Свою мебель только завести и можно жить. Остальные дома идут 48-52. Но если... Такой формат вам поселка, ну, понравился. Также можем приехать и садиться за стол переговоров, застройщик готов сделать скидку. Но, опять же говорю, это только прерогатива такой компании, как наша, компания ЮДВ. А, все потому, что ну, у нас здесь уже <laughs> наши покупатели купили. И может быть и вы, наш дорогой тел телезритель, будете очередным обладателем такого шикарного дома вот. Ну что, по стандарту, как всегда, ставьте лайки Кому понравилось видео, пишите комментарии Кто не подписан, жмите на колокольчик Будете всегда в курсе всех новинок, в курсе всех акций так что номер телефона на экране, звоните, обращайтесь. С вами был Вячеслав. До скорых встреч!